Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм, С вами, как всегда, Александр. И сегодня мы продолжаем прохождение Киберпанк. Готовы? Покушали? Тогда, начинаем. Hey, uh, Все, продолжаем прохождение. В прошлой части остановились где-то здесь и прийти влиз между 18 и 6 утра. Между 6 вечера и 6 утра. А, понимаю. Угон недоступен. Тачка моя где? Не моя тачка. А моя? Так, тут сообщение. Здесь у нас, значит, да? Так, сообщение, сообщение. Изучаем сообщение. Открыть сообщение. Ответ отправить. Спасибо за инфу. Так, здесь ваш номер в отеле. Так, так. Удача, она тебе понадобится. Мистер Ви, что-то не так? А, да нет, все в порядке. Тима, дачка. Что ж, тогда заработал. Я на связи. Это моя? Почему так далеко? Зачем почему она там остановилась? Ну. Вот мне надо, чтобы она под руку сразу упала мне, короче. И я такой типа, фу, вау, клайв. Поехали. Погнали. Прийти в Лизис между в. Вы... Эээ... Шерфеляфам. Шерфеляфам. Мрази. Как у меня тачка еще жива? И целехонько мне интересно. Я туда вряд ли пропустят поеду, короче. Потому что я очень ээ, часто отклоняюсь от.. Ээ... Основной сюжет, в общем, мне это никак не окупается. То есть я, блин, просто про, ну, трачу время зря. Полицейский разворот, хорош. Hmm, котик, что-то потерял? Это шельмы. Это вот эти вот шельмы это. Брейн-данс, а что у вас есть? Да, Ладно. я зайду. Я зайду. Погоди, сначала правила. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то. А, понравится, смотри, реально вышибала. Ты находишь в каталоге, заказываешь брейнданс идешь в кабин. Я что, yeah, издеваюсь, по твоему? Полный лох. Окей, okay, дверь открыта. Хорош. Безопасная ты зона. Хороший, Смотри, какой какой так, заходим. Открыть. О, тут добро лежит на полу прямо. Представляешь, не? За... А, так. есть пять. Прочитать сообщение. Шельму понимаю. Так, здесь еще что-то? Привет. Привет. Привет, друг. А плесника мне чего? Будешь что-нибудь? Да. Я, я еще Эвелин. Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? А я. А я. Что-то хотел сказать. Меня зовут да, Ви, да, она да. назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что, Севелин. клуб большой. О, у него, него пинес на руке набит или что пить. это? Все в порядке, Матео. Я его ждала. Ну привет. Ну, наличка-то, конечно, такая, знаешь, ну, типа, не. Ну... Эвелин не пар. ягода, конечно Потасканная баба Я сразу поняла, что это ты Лицо в говне Так, почему тогда не подошла? Почему а тогда не, не, подошла? не подошла? Хотела немного на тебя посмотреть Почему мы встречаемся здесь? Есть особые причины Мне кажется, это место не то, чтобы в твоем стиле М -м. Приму за комплимент. Пойдем. Тут много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. Согласен, пойдем. Такая Все нормально, черт Может помочь? Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Сесть Все, я сел Давай, рассказывай Что к чему Тут нечто происходит, экзотика какая-то Некая экзотика происходит здесь Не, ничего не хочешь мне Декс сказать много о тебе рассказывал а. Говорил, ты эффективно работаешь И никогда не подводишь Надеюсь, он не преувеличивал Тебе же не важно, что думает Декс Я... Так, тебе, тебе же не важно, же глубоко что... глубоко насрать, должен... что там думает Давай. Декс Мы оба это знаем Тебя смущают комплименты? Я думал, что лезть Оружие не твоего уровня Я ошибся? Ну мы круто ответили, круто-круто Может, круто, круто. фиксер не твоего уровня? Вы давно знакомы? Пишешь его биографию? Прости, я не то, чтобы много знаю. Другими словами, вы знакомы всего ничего. И все-таки он выбрал тебя. Хм, любопытно. Ну, конечно, любопытно, но... А, Давай так. лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип, ключевая деталь программы. Сохрани свою душу.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 Шеф-повар явно продал душу дьяволу. Он знает, так, где божественные фраги. И кто не любит их делать. В Люксе, на последнем этаже. Там живет Юринобу <как> Юрино Арасака. Юринобу Арасака? В Найт-сити? Ты не читаешь газеты. <как> Это на всех первых полосах. Только ленивый не написал, что Юри приехал Извини. в Найт-сити. Извини, мой маленький. Он да. последний сын Сабура Арасаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. Вот И что? Арасака младший приехал в Найт Сити, чтобы захватить власть. Мало кто в Найт знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. Посмотрим, ну, ладно. что у тебя зато. У тебя в руках, руках есть да? какой-то туз. Самое время его вынуть. <связь> а теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юринобу сам вынес чип из лаборатории Арасаки.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 этот балдеж очень Скоро долгий, очень доедает, если, если честно. Если конечно, не хочешь еще посплетничать и семье Расака. Окей, что теперь? Теперь самое интересное: пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейн-дансу из Кампаки Плаза, зачем мне брейн-данс? Тут нужны факты, а не ощущения брейн это, наверное, короче, запрещенная. В кабинках ага. цифровые известны. нет. брейн не... позволяет анализировать Ладно, детали. Мам. Нюансы недоступны. Зрению я даже Тебе это пригодится. А что на этой записи? Что это сейчас а было? Только что? Что это было? Эй! Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Кайф игра.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 Сейчас Джуди все покажет. Она самая Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот, я понимаю с кем и как надо себя вести О, я а знаю, что в ящиках что-то лежит обычно Я это постоянно беру, постоянно Так, вот тут mm -hmm. есть Да, да, иду Иду, иду Так, подожди, нет, нет времени. А? Нет времени, мне надо Привет. все прошарить. Это Ви, он за материалом. Ви, это Джуди, лучший монтажер бренд-танца, которого У -у -у. я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Так, ну и что? Что? Поговорить да, с... Готова, с Джуди. Элла. Что скажешь, как она <къех> тебе? Ну, еще сыровато, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть Ну да, откалибруем под него Ну, Но... нам с Чпок Стрита еще и не такое присылали С этим как-нибудь уж справлюсь Какие долгие ну, диалоги, ребята Какие долгие диалоги, как же тут вбросить что-то Пусть там осмотрится как следует Давай <coughs> Ты готов?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 Можно ходить, все рассматривать. Монтажеры разделяют их на слои, отлавливают там яркие эмоции, и из них создают брейнданс на продажу. Ну, садись, располагайся и приступим. А куда? Оп. Отскок взял. Иду сажусь. Давай, хорошо. Я присяду, я посмотрю, я, при... я посмотрю, чем вы тут барыш чем занимаетесь, что предлагаете. Мне интересно, но. Надеюсь, что ничего плохого здесь со мной не произойдет и все будет крайне хорошо. Вот, мои надежды. Лизи, лизи Джизи, да? Сначала лизи бар. Окей. Ладно, создавай все. Поехали. Надеюсь, больно не будет. Нет, не в этот раз. Да, да что, вы Сиди мои хорошие, но... Сейчас Дай я кого. подключу тебя к сканеру Будет слегка покалывать Слегка? Mm -hmm. Вижу Окей Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры Смотри на эти два экрана Как будто ты окульст И много у тебя таких заказов? Дофига да Обычно это материал девочек из клуба Я просто считаю Обрабатываю порнографию Усиливаешь оргазмы? Скорее вырезаю все остальное. Для них же секс это работа. Думают они о другом. Как платить кредит, что дарить мужу, из чего уже... Да ладно, дарить. ну давайте вы Но быстрее! Даже, наверное, -что, изменить, что за духнота-то? Душно-то как душно. Так что работа творческая, я не жалуюсь. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепты. Ну все. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Угу, так, давай. Так-так, что бы тебе тут? Так-так. А нельзя его закинуть в мою запись. Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Поехали, ага. поехали, поехали. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. А потом пущу в режим изменения. Давай, Режение здорово. Три, два, один. Гнали, наконец-то. Что-то можно поподелать, что-то изменилось, короче. И томные диалоги канули в небытие. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Что а это такое? И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. А что это? Что это? Где мы? Кто мы? И какова наша Эх, цель? Всем лежать на землю, целуем пол, живо, деньги, быстро. Еще секунды и я тебя положу. Тише, тише. Я. Давай. Шакалу у тебя ход стрелью. Хару. Суда, грызь. Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного, ты живее всех живых. Да? Могла бы предупредить. Шибанула чем-то. Шибанула так шибанула, Последние согласен, соглашусь. Было просто <сказывает> жесть. Это невозможно забыть. Могла бы предупредить, что умирать так больно. Боль от настоящей смерти намного сильнее Я бы так не сказал Скоро отойдешь Я все подготовила Переходим, Переходим в режим, режим изменений Так, все, мы проникли, короче Это было какое-то воспоминание, я так понял, было очевидно, да? А, Какого-то человека Отключаю тебя от сенсорики автора записи Ты сможешь свободно осматриваться Не стесняйся В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой передвигай, приближай, удаляй, что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с конца. Ладно, простой. По Никаких Так, выкидать зону. А, это понял. Это типа границы действительности, зафиксированные на записи. Редактор тебя за нее не выпустит. Так понятно? Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психом из студии. Ага, понял. Uh -huh. Скажи круто, это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Ой, это хорошо. Чтобы перемотать брейн назад, зажмите Q, понял? чтобы. Ага, круто. Теперь. Мотай вперед. План простой Никаких угрутасов. Заходишь, Окей. Okay. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. Да ну? Теперь самое интересное. Собственно, то, то, зачем ты пришел. Ты пришел. Давайте, рассказывайте. Анализа можно <пухух> рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Mm -hmm. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрут. Ага, за... по так, пушку Давай. сейчас словлю. Подстанавливаемся тут. Ага. У <звы> тебя части часть дорожки содержит подсказки, доступные для сканирования. Подсказки будут подсвечены на протяжении всего фрагмента, если в редакторе выбран нужный слой. Подсказки могут наложиться друг на друга, то часть дорожки, где это произойдет, будет подсвечена особенно ярко. После сканирования подсказки пропадут дорожки. Ага, ага. Просканировать. Очень хорошо. Uh -huh. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже да -а -а. те вопросы шумы, которых оператор понятия не имеет. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай. Кроеву. Вот, хорошо. Вот. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Источник звука: сигареты, ящик прозыва и две папе. У нас скидка на два вкуса: кари и мясо с креветками. Да. Всем лежать! Как ощущение? Просто ну, такое, не понимаю. Нахера это как все? Ты куда рядом стоишь? Вот, этим и хороши записывающие импланты Они захватывают все фоновые элементы А редактор их ловит и выделяет Поиграй немного не со звуком Разберись Когда надоест, пойдем дальше Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, Которые отловили импланты оператора Например У Эвелин оптика Кироши Она фиксирует инфракрасный спектр То есть, в и термические характеристики Ха, неплохо. Предлагаю да, подождать, да, пока да. эту телку прилавка. На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично, поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Быстро! Еще се! Кул, я где, где, где? Понимаешь, он даже не видел, что в него стреляет. А ты увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клевое. Где, где, где? Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Так. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Нет, кайфол, конечно. детективчик. И просканируй его. А кого? А кого? Приментарь переключить слои. Ага. Найти на записи экран подключенной камере наблюдения. <сélve> <сélve> Мне нужно где все яркое. Так. Загрузка. Во, и все само, хороший. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой бренданс кучу бабла твалит. Настоящая смерть у брендансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Конечно, хватит, но что это за такое? Что за издевательство? Сейчас, короче, сидел одну ш... эту слушал, шельму, да? Теперь вторую слушаю шельму. Сколько мне можно слушать шельм подряд? Их очень много. Ой, ой, не то. Х. Всех шельм, как говорится, да? На свете. Не переслушаешь, да. Круто, да? Жаль, конечно. Мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только чтобы лысого погонять. Так, смотрим запись, Евы.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 Вообще-то проблема Нет, мы так не договаривались Расслабься, Эвелин Расслабься, Джуди Все будет хорошо Ты просто не понимаешь, как я рискую Мало того, что надо копаться в этой записи Так и, и допускать А что ты хотела? Мы все рискуем Или тибак подключается, или я ухожу Джуди, прошу Хорошо Звоните о, -о, О, обидели малыху. Малыху обидели. Позвонит Тибак. Это кто? Привет, Ви, что такое? Бак, слушай, у меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейнданс. Кампеки? Ну понятно. Кто там с тобой? Да не важно. Не обращай внимания. Мне нужна помощь. Хорош, мне компания, кажется, правильно поступили на записи. Правильно поступили. Поняла, я тебя проведу. Втерлись доверие И к этим двум тебя. шельмам. Дай да. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Что происходит? Почему столько э -э разговоров? Я фильм смотрю или что? <плёк> Давайте как фильм, тогда я откину спинку. Сейчас максимально круто. Откину спинку, посмотрю тогда фильм, да, что? <плёк> Ого. Эвелин. Ей. Ей было страшно, но она быстро взяла себя в руки. Так. Зажать, перенетать, воспроизвести, перезапустить. Режим, так, переключение, обнажены военные импланты, так. Система сигнализации, модель так, пасты, сканирование. новая прошивка. Но птички на бордах начерикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Так, еще что-то сканируем. Камера с датчиками Ничего движения. себе тут камеры, датчики движения, теплодетекторы, система свой чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Конечно там будет, родноль, но. О чем речь? А, к сканирование, еще одна камера по-любому. Согласись. А, человека сканируем? Чи нет? Так, что-то еще. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, располагайся, я... пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Хорошо. Через минуту. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не да. спешите. Назад! Это с вашим отцом. Он этому проекту особое внимание и может Мой опасно. отец, замученный, безидейный дед, который не любит перемен. А, уже все работает, хочет что ли? жить вечно в своем маленьком, застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура... Безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договорились и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя Ясно. пренебрегать. Вот. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Так, вот это мы еще не сканировали Назад Назад, все делаем Скорей, скорей Так, что-то здесь А, это, понял Так, я понял, что это такое так, давай взглянем, что это такое. Я не понимаю, Оно, А, все, работаем. Слышу гудение. Вентиляторы, кондиционер или серверы. Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Так, это все не важно. Это все не важно, короче, где-то здесь еще есть подсказка. Все варпажы не я подошла. Но где? Я сказал, Двигаем, изучаем, смотрим Потому что внимательно наблюдаем, чтобы не упустить никаких Пожалуйста. нюансов Ничего не упускаем а Оказывается по красоте здесь? Так, зажать, перезапустить, режим воспроизведения, переключить слой. А где здесь есть мониторы этих? А... Зона покрытия. Изображение. А что здесь просканировать-то надо? Еще. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Ты погибнешь за правое дело. Простите, Располагайся я... Располагайся пока. Я закончу через... О -о -о. Программа пока на стадии испытаний Ее нельзя выводить на рынок Так, просканируешь система ты... безопасности апартаментов Модель здесь такая Не спешите, обсудите это С вашим отцом, с вашим отцом. Он... Это с вашим отцом. И ничего здесь не меняется. Вот вижу одну камеру, короче, Он и все на этом. Мой компасенс. отец, замученный, безведенный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно на своем маленьком... Ладно. Ясно. Просканировать включенный планшет. А планшет где? Где планшет-то? Хватит. Прости, пожалуйста. Работа такая штука. Понимаю. Ты будешь ставить условия мне. Только одно. Все внимание. У меня есть Назад. Так, телефон. Планшет твой. Вот планшет. Я не понимаю, реально, парни. Извините, пожалуйста, за тупость, за глупость, короче. Реально не понимаю. Просто включенный планшет на слой изображения. В раз с ними было В В У меня иди, есть... сейчас... Так, это что? Библиотека, бэкапы, там еще что-то понимаю. Очень Сканирование. Хорошо, на предохранителе. хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. Так. Вот еще я что-то заметил. Планшет. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника. Да, иначе повредит редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где ее ренобу держит биочип. Так, теперь он доступен новый слой. Ага. Ага, ага. Так, а, а теперь отправляемся назад. Полю. Сасана, Сасана, Сасана. Так, здесь а, есть камера. Ее не бачно в этом режиме. В общем, тут ничего не видно Пойдем А погоди Это что? Автоматические турели Последняя модель сканеров Все системы подключены к серверу Отключи их Снаружи? Без шансов Надо сначала проверить, как они подключены к системе Хорош угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля Будет нужен болт Иначе систему не отключить Хорош. А без него никак. Хорош. Нет, Смотри. Нашел. Нашел, ребят. Кайф. Так, здесь ничего не находимся, да? Не находим ничего. Все внимание на меня. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке, в спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Так, тепловизором, короче, мы где-то здесь что-то обнаружили. Да, достаточно долгая хрень, вся вот эта вот. Сейчас здесь посмотрим чуть-чуть. Так, изучаем. Сканируем все. О, Донахис, Рассака что-то празднует, думаешь, он туда положил? Чип? Ха, слишком низкая температура, есть риск колебаний. Где же? Где же еще одна э, хрень с камеры С этой. Сейчас мотнем обратно, очень быстро. Ой, все равно на монтаже вырежется все вот это, понимаешь? Так, изучаем здесь. Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Так. Что, что там, что там? потайной сейф. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Хорош. Значит, точно держит кейс тут. Да, походу. Изучили. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Так, выйди. выйти, выйти из готовности, короче, закрыть. Все. Все прошло да, достаточно похоже. хорошо. Да. Все нормально. Спасибо, Джиги. Мы закончили. Пока, Тебак. Хорошая работа. До скорого. Давай, все ваши данные. Если что, вас тут не было. Ну, давай тогда, освобождай меня, я пойду творить бардак. Хочу еще съемокать со всякими. Подраться там, если что. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Спасибо. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Хорош, Оставлять спасибо. Создать его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брейн-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот данс нас угробит Я серьезно Если арасак узнает про эту запись Вам конец, мне конец Да тише Жди Все будет нормально, перестает. максимально сделаем Попытаемся максимально хорошо все сделать Найти компромиссы и не ищи легких путей. И обогнуть не все пути тех, соприкосновения -то с тобой Будь осторожна. Конечно. Все отпускайте, Давай дайте встать через Вставай Так, хорошо. Все, пойдем. Пойдем. А, тут ничего нет, что мне нужно было бы. Найн. Ну и ладно. Ну, что думаешь? Ой, а что-то подожди. Что это такое здесь? Здесь что-то есть. А, ну это другой этаж, что ли, чичо? Ну получается, что так, да? Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Оо! <у kaloobie> Малыха. Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Ты... Ты что делаешь? декс просто посредник при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. А я дитя улиц, Мы я соблюдаю Важно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Согласись. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. Я легендой стать. Аааа, -а -а, я понял. этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Я не соглашался Это же Ты не единственный фиксер в Найт-Сити А такое предложение бывает только раз Я думаю угу. Когда решишь, звони Сейчас отправлю свой номер Окей Удачи Может, мне еще надо сказать пару слов Джуди? Три, репутация Растет, выросла, да? Как дела на фронтах, мистер Влей? Братан, а... эта запись Евелины Скампейки стоило потраченного времени. Баба, короче, возомнила Ладно. себе типа больше. Она разбирает материал, Ладно, а что с болтом? Сидим, значит, Пока была. ничего. Сейчас займусь. Типар говорит, что без него у вас нет шанса за работу, мистер Вин. Так, задание дополнена. Смотри, какое миленькое. А выпустите встретиться с Джеки новое сообщение Джеки Уэллс, хей вы как оно все намази прочитать сообщение <coughs> так ответить он пишет что-то нам увид ладно ладно главное держи меня в курсе а бра да ты еще гонишь так новое сообщение скоро наступит столкновение с с реальностью которая везет Возвес... Что возвестит будущее этого мира? Ага, понимаю. Хорошо, ответить нечего у меня такое. А где мне с ним встретиться? Где Джекита? то Второстепенное задание. События, которые вряд ли войдут в историю. Помощь на компростые задачи. Случайные встречи. Уровень опасности. Средний. отслеживает задание. Так, разбой. Обезредить нарушителей в порядке, найти улики. Хорош. Здесь что-то есть, новое место. А где Джеки? Встретиться Джеки. Блин, Джеки до хера далеко-то, блин. Джеки, ты нахер туда забрался-то. Братан, ну почему так далеко? Тут даже на тачке не кайфово ездить, понимаешь? Ну, типа, грустно. Обидно. Так, фиксер. Здесь находится человек, который умеет умеет вести дело и будет сообщать вам, если появятся новые заказы. Так. А, второстепенная задача. Здесь, короче, почтамат. А, поехали! Куда там? Карта ляжет. Как карта ляжет, так и приедем. Как тебе такая идея? Можно просто катать, короче, попутно искать всякие приключения. Вот, например, тачку вбил Так, разбой А здесь я уже был, я здесь ничего не могу сделать По-моему Да? Или что? Фиксики здесь Или это сверху, вот там Пойдем проверим, пойдем чекать Чекать инфу пойдем так mm. Yeah. Mm. Ага. Схватить нахер, убить Так Опасная зона так, нахер Ты че машешь пушки-то? Иди-ка сюда Иди-ка сюда, сотри Нормально исполнил? По красоте же, согласись Так, а, забрали, короче, кучу всякого дерьма Здесь тоже собираем, с него все лутаем а, И вот с этого тоже Ага, ага Здесь так-то по факту ничего не нужно, короче, тут этому угрожали, а, здесь забираем, так и девку сейчас уничтожаем, хоп, убить, хорошо, все, пожалуйста, бро, нормально, обращайся, так, а что-то здесь еще заперто открыть мы не можем к сожалению ну и все что круто справились ниндзя ниндзя стиле бабла нам перекинули кайф так здесь что нет uh, здесь можно купить не снаряжение а и скрипты оружие вот сюда, короче, как можно открыть легенду, вернуть, приблизить, отдалить, переместить, закрыть. А, а вот, правой кнопкой и все. Поехали тогда. Давай, короче, поехали к Джеки. Там разберемся. Еще, кого, куда, во сколько. Дальше у нас что там предстоят нам бои, еще, я помню мне память не ошибает Кстати, давай посмотрим, чекнем, короче, где у нас боевики находятся а -а -а, Кровь и кость Уровень очень высокий Кровь и кость кабуки Ага. -а -а. Вот это вот задание, короче Насколько далеко находится от нас Понял Поехали, короче, разочек а -а -а, Рубанемся, так сказать И бахально подеремся Разморшим чему-нибудь, кому-нибудь, кому-нибудь Что-нибудь, короче, почешем кулаки В конце-то концов Мы же дети улиц, нам это необходимо что это за так, да. и днем и ночью Люди привлекают Что все в этом городе Что-то там Так А я сейчас вырваюсь сюда С пистиком, короче Так, и а, ка Пацаны Вопросы, вопросы Хорош. Так, восполнили запас жизни. Хорош. Хорош, кабуки, все нормально, пацаны. Минус нога, пацана. Все отлично, все хорошо. Сапожки себе приобрели. Здесь вообще кайф какой-то. Ну, Смотри, прекрасно как! Ой, хорошо, и здорово, и приятно. О, что-то здесь можно. Сесть. А, здесь ничего нельзя, да? Взлом протокола. А, запустить. А, вот оно как. Установлено. Так. Сколько? Очки опыта дали. Хорош. Новый предмет дали. А, что это такое? А, это взрывоопасно, я понял. Все, и в принципе здесь больше нечего нам делать. Короче, вот это все разобрали. Все, можно двигаться. Это не моя тачка. Пацан, извини, бро, я сейчас освобожу тебе. Освобожу. Я выезжаю, короче. Репутация завоевана. Ништяк. Кайф же. Кайф же. Есть же кайф, знаешь же. Так, припарковались. Получи новый предмет, хорошо. Нормально, нормально. Так, невозможно А как-как-как-как-как-как туда проникнуть? Так, а? Никто не подскажет мне? Не, нифига Короче, меня пункт. Э, стрелка ведет, короче, в направлении, но Туда просто так не попасть Как мне туда попасть? Есть э, дорога? Ведущая туда. Давай-ка вот так попробуем забраться. Тут же не все так просто, как я понимаю. Так, обходим. Сатрика, пришли. Давай, ну конечно, сейчас, сейчас я тебя наваляю, дружочек, друголетчик, давай один за другим, значит, так не договаривались, ну что уж, кто первый. Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела это один человек. Так, а -а -а. В смысле, у меня в глазах двоится. Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Ну вот захотели стать еще роднее, и установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот как видишь. Охренеть. Один, один человек, человек на два на тела. тела. Мои тела делают все вместе. Вообще все. Кайф. А, окей, ну тогда поднимаем ставки. А, а вы все вы всегда вместе? Всегда все вместе делаете. И в койке тоже. Девчонка, у меня одна на оба тела. Если тебе это интересно. Обоим. <свист> так, Хорош. Как? Хорош. Один сверху, значит, обрабатывает а второй снизу. Косырый, Пацаны. С понедельника по среду она с одним телом, а с четверга по воскресенье с другим. Так, 2000, короче, я где их уволю. Я их... Работаю. Поднимайте ставки. Согласен. Так будет справедливо. Ну что? что? Можем начинать? <свист> да, конечно. Давайте да, приступим. давайте. Подожди. Сохранение. Новое сохранение. На всякий случай. Игра сохранена. На-ка. Так. Уложил, нет? Бан! Хорош. Бан. Бан, бан, бан. бан! Двоих! Бам-бам! Бан, бан, бан, бан. Так, увалил, увалил. Так, так, так, стоп, пацаны, стоп. А, я перегружен, да? А, стой, стой, стой, стой, стой, стой. у меня перегрузка просто. Так, так, так, так, так. Убили, блин, ну. лучше двух. Подожди, нет, загрузка заново. Так, сохранение подтвердить. Или не то я сохранил, короче. Не то сохранение, наверное, выбрал, да? Не то сохранение, бан. Сейчас я его уволю, пацаны. Я обязательно это сделаю, реально. Так. Так. Ну, а ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ происходит? Загрузка. Так не пойдет. Так не пойдет. Подтвердить. Так, по сути дела, они одно тело, короче. То есть, если я обрел одного, то и второй тоже, короче, да, получается, проигрывает хорошо у меня перегруз вот это вот проблема конечно так в выносливость восстанавливаем бан бан бан да, нахуй. А, осуждаю, осуждаю маты, осуждаю маты на канале. Быдло выражение, Саня, быдло. Так. Да сколько, сколько, сколько бить? Бан. Нет, я его почти убил. Вы видели, нет? Я его почти ушатал, парни, блин. Это махач на выживание. Просто проблема в том, что я перегружен У меня очень много э, в инвентаре шмота Надо что-то попродавать, поразобрать И все в таком духе угу. угу Так Хорош, мне начинает все больше и больше нравится эта игра Давай, погнали Сейчас сзади напинаю Хорош, хорош Так Бан. Баню, баню, баню. Баню удары. Да как? Да ну нафиг. Блин, да чего ты гонишь или что? Как? Я их, я их завалю. Я их завалю. Просто в инвентаре дохрена шмот. Я не знаю, что с, с этим делать. Возможно ли победить с такими, э -э Преимуществами. 2000 бал долларов. Я не проиграю такие деньги. найн. Я их выиграю, короче, как нефиг делать. Только решить бы... Я постоянно бил этого. Может, вот этого попробовать побить? Главное, держать. Хорош, хорош, хорош. Так... Так Так Да кого? Кого? А -а -а! Да нет, я уже почти научился правой кнопкой мыши пользоваться, пацаны Это преуспех... большое преуспевание в моем начинании в драках этих уличных Средний уровень сложности у этой задачи, короче. Но проблема в том, что у меня максимальный уровень сложности игры. Это не проблема, как бы это только интерес. Но драться приходится как бы с душой и телом, понимаете, да, о чем я? Uh -huh. В принципе, хорошо, давай. Ну, давай, давай. Бан. Где хп твою? У них фулл ХП. <свист> проблема, проблема, пацаны. Я понял, что за проблема. Я не смогу пройти эту хрень. 3.50, через 3.55, короче, через 5 минут я, получается, там был. Мне надо очистить, короче, мой э, арсенал. Потому что у меня там очень много всего. И у меня перегрузка, походу, или что, я не понимаю. Надо сейчас чекнуть грузы свои. Так, да, вот я здесь. 140 из 200. Персонаж снаряга. Угу. Снаряжение. Давай посмотрим, короче, снаряжение. Что-нибудь у нас... А... Что? Так, 4, 6 единиц, 7 единиц брони. А, броню дает? Хорошо. Берем броню. Да? Да. А, это, а забл, заблокировано, понял Короче, берем броню 4-3 единицы брони а, Берем броню Да ка, Шлем надели, короче Из этого всего у нас получится 17-15 единиц, 17 единиц, 15 единиц 9 единиц, 11-11 Короче, берем вот это Так, хорошо Модификатор, плюс, а, грузоподъемность Встроенный модификатор, кайф а, Здесь Безопасно работников превыше всего Не, такое мне не нравится Штаны Штаны, штаны, штаны, штаны Это... А, у меня нет штанов, нет ботинок Все, я понял Хорошо, хорошо Так, кибердека у нас Что у нас? Отключает оптические импланты и Цели временно, лишая ее зрения Ага Замыкание, короче, понял Хорошо, сейчас Так, ну хорошо, в принципе что Может быть и этого хватит, кстати Сейчас, секунду Так, пойдем, короче, наверх забираемся Не понял Нет, не встретится с Джеки Я на драку шел Как бы, если что Кровь Так, камбуки, вот где мы и куда нам назад? Где, где? Где, чё, кто, кто, кто, где, чё? Это что? А где драка происходит? Хочу туда. Хочу на драку. Так, ящики. Продаем. Вот. Очень много можно попродавать, короче. Пистолеты. Мне такое не нужно. Не нужно. Не нужно. Не нужно. Не нужно. <с>... <тачк Doubat> нужно, <нуждаться> нужно. Ага. Так. Все вот это вот, короче, нахер продаем. Вставляем вот это, вот это Кайф, кайф, согласись Так, ножи, у меня одни, короче, вот это все э, Надето, это убираем, убираем Продаем Шорты Так, убираем, убираем, вот это все нахрен Мне это не надо, это мусорщиков нет Нахрен, нахрен Нахрен Я могу запросто здесь э, Сбагрить все шмотки, короче Заработать еще бабла, это же кайф Кайф Шорты нахер, все вот это нахер, короче Все, по сути дела нам э, должно хватить Остальное, короче Остальное мы раздобудем Остальное раздобудем У нас, кстати, нету очков э, Персонаж а, есть. Смотри. А, сила. Атлетика, короче. А, здоровье медленно восстанавливается в бою. увеличивается на 60. Уничтожение. Урон при стрельбе из дробовиков. Уличный бой. Уличный бой. Урон сильной атаки. Ударное оружие увеличивается на 30%. Урон от атак в компас применением ударного оружия увеличивается на 30%. Атаки ударным оружием могут оглушить врага с вероятностью 15%. Во время блокировки ударным оружием показатели брони увеличится на 15%. А, что? Ударным оружием... Так... Атлетика. А это грузоподъемность увеличивает. И восстановление... Э, здоровья медленно восстанавливается в бою. М -м -м -м. Давай. Возьмем такое. Возьмем такое. Соответственно, что? Здесь мы можем выучить себе что-то новое. Короче, приобрести. На 5 запас выносливости. Урон кулаков. И, э -э давай вот это улучшим. Как раз таки. Пятерку сделаем. Короче, теперь у нас все на 5. Все на 5 Отлично Хорошо А где кто стреляется? Если рядом кто-то стреляется Перестрелку вижу Короче иду к ней Не понял Так на звуки, на звуки выстрелов Короче лечу Тачку мне можно мою вызвать? Реджина. У меня завелись крысы. Я понимаю, проблема не новая, только моих крысеных чуть больше размером и одеты как птицы на Самое крутое... понимаю. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Открыть. Ты уже а что, что здесь? В пятой квартире. Что, опять он ее да, да Не ладно? понял. А что здесь происходит, пацаны? Что за миссия такая? А это что? А это баг. Эй. Так, только от всего почистились? И снова захламляем. Так, берем. Открываем. Подбираем мусор, короче. Из мусора будем потом крафтить шмотки, наверняка же, да? В смысле, ты, ты охренел? Чепух. До свидания. До свидания. Хорош. Высип. Соло. Соло. Так, вперед. Хорош, хорош, хорош, хорош, хорош. Так. Хорош. Нормас, нормас, нормально, нормально, нормально, нормально. Это мне кого-то там убить надо, получается, чего? Ах ты мразь, ах ты мразь. А вот так. Ой, я понял. Извините, я не подрассчитал. О, фак! Да ну, парни, нет же. Критическое повреждение. отстань, Загрузка контрольной точки. Фах. Факкинслев. Давай загружаемся. Короче, я надеюсь, что контрольная точка будет рядом с этим делом. Значит, мы здесь попробуем разобраться, что, с чем. Что, как. Посмотрим. 48. Так, персонаж. Все прокачано. Это хорошо. Мы находимся в 100 метрах от чего-то происходящего там Оп, подставить. Угу Так Уже какая-то... Добраться до места боя... А, камбуки, короче, хорош Вот как раз камбуки и пойдем Все, я помню, я здесь поднимался, там обходил, короче Сейчас я этих парней уделаю Уделаю запросто, легко, легчайше Легчайше я их уничтожу Они думали вскрыться от меня, но я как бы человек такой, знаешь Необычный, я как бы найду я Давайте, Я пришел драться, который из вас мой соперник? Я Я А, двое один за другим, я значит такой. Так не договаривались, ну что уж Кто первый? Не-не, ты не врубаешься Оба этих тела это вот они, человек... короче, мои близняшки. Сейчас а, получат в у меня гребут. Агребут. Я раньше близнецами был. Как нетрудно догадаться. знаю вот так. Люди... Тонна. Вот захотели стать еще роднее. Тонна. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. Дув, дув. И вот как видишь, теперь, теперь я, один, ч... теперь человек я... один человек на два человек тела. На два тела. А -а -а. Мои тела делают все вместе. Вообще все. Тайгер Клау. А, так это тайгера. Ну все тогда... Так, а вот давай вот эту историю послушаем, делать. короче, для баланса. И в койке тоже у меня одна на области, если тебе это интересно. А, так О, можно перемотать, какой? да? О, перемотка. Так, за 2000 Руки. деремся, пацаны. Так... Начать бой. Так, сохраниться можно? Блин, отстой. Так. Очень смешно. А вот так. Хорош. Так же. А чё, где у меня хпшка? смешно. Так. бан бан бан короче где Ах. на бан бан отставить отходи сань бегай бегай кружись бегай кружись сань Саня! Ты при смерти, братан! А, нет! А фак. Блесняшки. На. Блин, убили, нахрен. Фух. Кровь и кости. Так, автосохранение. 35, короче. 2023. Вот только что. Или нет, это старое, да? Давай посмотрим Самое последнее, что там Лед. кодовое название Более, наиболее совершенного средства безопасности Короче, бла-бла-бла-бла-бла Угу. Как же их убить? Что же такого сделать, короче, чтобы развалить их? Так, здесь что у нас? А, персонаж все изучено репутация эту троечку у нас а кто где чем меня видел там Вы даете, пацаны? Ещё граната прилетела. Бан. А еще есть? Чисто гранатами их закидывать. По одному, по одному, девки. Уф, сложная техника какая. Нахрен. Кинь, короче, хпшка на фулочку восстановилась А давай сейчас, подожди, я сейчас Сейчас, сейчас Как это поставить? Не расскажет кто-нибудь? Не понял, не понял Так, g, короче, тогда снаряга Снаряжение а, Вот сюда мы ставим 78, вот это вот Непотребство, да? Минус Вопросы есть? Присутствуют вопросы? Или все, или рассосались Девки Тут Саня пришел Как бы не в шутке шутить, да? Не шуточки вовсе Саня пришел тут люто э -э, бесчинствовать, так скажем Хорош Опасная зона Только не понял, ради чего это все было Гранаты все потратил нахуй. Все отставить, спрятать. Бой в камбуке. Не понял. Создание, опыт, короче, присвоен. Так, по миссии, короче, сейчас назначим себе миссию, значит, с процентами вернуть долг Виктору, короче, у нас еще денег не хватает, ему нужно 21 тысяча. Девушка из Аламанчи Тоже не хватает у нас пока этого добра а, Кровь и кость, кровь и кость А на твоем убийство с процентами Ну пока только вот это Пока только вот это Но можно, короче, по факту Можно здесь по местности побегать выполнять по всякого рода задания Например, вот сюда сбегаем Посмотрим, да, что там Что там такое творится то Так а, там что-то происходит определенно. Ви, у меня понимаю. Я понимаю, проблема не новая, oh, oh, А где, где? Так Так. Еще кто-то, да? Заперто. К сожалению, заперто. А Чего? Куда? Подожди Мы на карте же видели, только что обнаружили Карта, я карта, я карта, я карта А, это все было? И это было все? Uh -huh. Так, ну что ж, ребят, я знаете, что подумал, короче, что придумал? Новый чип, архивный диалог, там, тырым-пырым что подумал, короче. Uh, давайте сделаем как? Сейчас, короче, остановим uh, трансляцию. Типа, сделаем перерыв. Оставим все на следующую серию. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был Йоба Гейм. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу наших прохождений. Всем любви и удачи. Пока! 27. Why why it why it? Why? why